Видископ. Никто из нас, я думаю, не забыл еще ту прошлогоднюю драму, тот шестой матч, тот бросок на волшебный. Что э, вообще изменило за этот год? Ну, э, Сан-Антонио стал сильнее, считаю. Э, их лидеры стали на год старше, да, это, конечно, минус. Но командная игра Сан-Антонио, их победа в регулярном чемпионате говорит нам о том, что эта команда сейчас очень сильная. Она была сильная в прошлом году, она создавала Майами много проблем. И я уверен, она будет создавать их еще больше в этом году. Но тем не менее, если мы посмотрим на игру Сан-Антонио в этом плей офф то увидим, что 7 матчей подряд, домашних матчей Сан-Антонио, были выиграны с разницей в 15 и более очков. Ну, это довольно существенный фактор. И если еще опять вернуться к прошлогоднему финалу, вспомнить игру в этом финале Дени Грина, игру Дени Грина в домашних матчах, то сколько он завелось трехочковых на домашнем паркете, позволяет Сан-Антонио возлагать довольно большие надежды на домашний паркет. Уверенная игра, если она будет Джинобили, Диао, Белинелли и других ребят. Хорошее движение мяча, обязательно трехочковые попадания. Без них Сан-Антонио будет очень сложно. Ну, Майами будет максимально пытаться закрыть краску максимально не давать Сан-Антонио э, чертить свои комбинации, комбинации э, великого Грега Поповича. Если это удастся Майами, то они будут в этой серии фаворитом. Это команды по-прежнему есть Крис Бош, э, который э, многими критикуем, но тем не менее показывает высокий уровень игры. Он может э, отходить на 5-6 на метров от кольца, а то и завершать э, атаки Майами за дуги. Это тоже большой плюс для Майами. Кроме того, по-прежнему в этой команде играет Рэй Алана. Но, тем не менее, Сан-Антонио даст бой, и я очень надеюсь, что эта серия перейдет до седьмого матча. спортивное видео.